Где-то пиявка-то. ты ну. сможешь снять. Да, ну, Пиявок не видел. Что тут отражение только не видел. Подвижка. Мальчик хочет тамбув, знаешь, чики-чики-чики-чики-да Мальчик хочет тамбув, знаешь, чики-чики-чики-чики-да Не летать туда сегодня сам, и не едут даже поезда Они летя туда сегодня сам, и не едут даже поезда та да та та та да та та та-та-та-та, да да та да да да да да Он да хочет да да да да да да да та да да да да да да да да да да та да да да да да да да да да да чики чики, -чики, -чики Пустите оттуда сегодня самолеты и едут даже поезда. Ну не знаю, залезть сюда, нет вот эту лодку у меня. Пробовать ну, хочу сюда все-таки залезть. Потрогать хоть. Рукой. С рукой потрогать. Как мне ночью? Страшно тут сидеть, не страшно. Смотри, вот этот журнал. Оставить хочешь, что ли? Может, попробовать мне залезть сюда, нет? Не надо уже, да. Так я никогда здесь не побываю. А Видимо. это не твоя перчатка? Тебе не нужна перчатка? Вот Что-то там нет. на берег я тоже не выходил. Вот проворония Вот такую сеть мы нашли. Почти, почти что отпутала ее от веток от всяких от палок почти что отпутала из листики остались маленькие три минуты уже снимаю о там еще что-то красненькое зеленое с красненьким что-то это памятник что ли это это что могила что ли смотри вот это три треугольная что-то зелененькое, с красненького. Это цветочек на зеленом фоне. Вот, вот это вот, нет? Вот это вот. Моги... А на могилу пальцем, мамы говорит, нехорошо показывает. Ладно. На кладбище -то. Не знаю. Или, или это что? Или какая-то палка? И а палка, что такое зеленое? А зеленое с красным это что? Палка. Сверху что-то брошено. У -у -у. Это не душица вот этого? Вот там. Ладно, сейчас выключать буду. Фотографировать еще что-нибудь.